здравствуйте друзья и сегодня мы разбираем еще одну лыжу категории гиганта на тестах ворсовский тест в черном цвете безусловно я знаю что это за лыжа и не потому что я знаю а потому что я узнал ее ногами сейчас расскажу как мне ехалось и в чем ее такое яркое характерное отличие поехали итак на боевские дня сегодня лан естественно с GSX это безусловно она и не узнать ее невозможно потому что у нее очень характерное катание и она мне эта лыжа нравится она мне нравится при всем при том, что у него есть масса недостаток с точки зрения категории гигант. Ну, я вообще не считаю, в принципе, ее какой-то характерной лыжи для гиганта. То есть у нее очень придушенная динамика, у нее очень какой-то своеобразный резанный поворот. Он такой, какой-то, не очень явный, он такой немножко смазанный, он немножко такой нечеткий. Но что мне в них нравится, мне в них нравится то, что вот мне вот четко на них катаюсь, я однозначно понимаю вот как бы я на них катался, если бы это были там мои лыжи вот с учетом того, что я не катаюсь по трассе, для гиганта я катаюсь просто по трассам когда я катаюсь по трассам, да, я катаюсь по трассам, я хочу кататься по разным трассам, с разными уклонами, в разных состояниях. Я не собираюсь да, пропускать день катания, потому что там сегодня там, прошел снегопад, и его там не везде тратрачили. Там, я не собираюсь там, терять день катания, потому что там я сегодня там, не, не встал к открытию, да, я не встаю к открытию. Я не умею вставать к открытию. Я на вельвете не, не, не, не умею да, вставать. Есть, я приезжаю я вообще люблю такой, знаете, скепас после 11 он дешевле. Знаете, ну, как бы я понимаю, что да, дешевле, но бугры, ну и без с ними. То есть я, в принципе, могу по буграм. И вот эти лыжи, они могут по буграм тоже, да, то есть они вот. Вот ты на них приезжаешь на бугры, и ты понимаешь, что это нет, это не проблема. В общем, в принципе, это не проблема. То есть она решаема. Я не знаю за счет чего, я не знаю, как. Там мягкость, жесткость, не, ну, они не жесткие. Эти лыжи, не жесткие, они очень лояльные, они очень управляемые, они очень приятные в катании. Они очень вариабельные. У них очень легкий переход, резаный, скользящий. Скользящие при этом очень комфортно. Скользящий, не требующий точности внимания к загрузкам да, то есть на носок может спокойно упираться, он не взрывается, да, задник при этом легко проходит, но при этом вы можете подработать конце поворота, под заклиниться уйти, получить даже вот эту там сдержанную, ну, отдачу но опять-таки, я вот честно вам скажу когда ты катаешься целый день, тебе не нужна эта отдача там в каждом дуге, иногда просто хочешь там, взять, там, широкими дугами уйти и, и хорошо и хорошо, и когда у тебя это уже там, там 12-я трасса за сегодняшний день. Уже отдачи не хочется, тебе уже ноги говорят, давай без отдачи. Ну вот давай, дружище, давай без отдачи сегодня. Давай просто катаемся, копнемся, И ты понимаешь, что да, надо, нам так и надо. Все. вот, Хорошие лыжи понравились мне. Безусловно, я их не поставлю в топ, потому что в топ я поставлю, наверное. Хотя нет, поставлю я их в топ. Вот не хочу я ничего вообще париться. Какие-то там статистика, не статистика. Вот на ворске тесте, да, там мы оцениваем четко по параметрам, а там нет такого параметра, там, душа там, вот у тебя пела или не пела, да. Вот. А у меня в рейтинге вот есть такой параметр. Пела душа, не пела, там применимы они там в общественной, общепонятной жизни такой вот, потому что не, не Но, вот на мой взгляд, эта лыжа применима. То есть я вот реально, я их вижу в моем катании Вот если бы они у меня были, в парке я бы вообще не тужу То есть я точно знаю, где бы я на них катался, я знаю эти места. В принципе, если хотите, я могу поделиться, рассказать. Вот те места, где я так, вот реально о, о таких лыжах вот скучал. Вот мне их не хватало. Просто надо отбросить себе вот эти банты, типа сказать, там, я там про спортсмен, я там стремлюсь к спорту, ну, стремитесь там где-то в фантазиях, ну, кататься каждый день в режиме спорта, ну, я не знаю людей. Вот я сегодня тестировал эту категорию вместе там, с олимпийским членом Дидье фага Вот он не, не жарил, как на Олимпиаде, вот реально, вот это надо понять, одну простую вещь. Никто из олимпийских миров не жарит, как на Олимпиаде. То же самое, как во фрирайде, никто не, не дропает, дропы там по 15 метров в обычной жизни но таких вот нету людей, то есть, да, ты на соревнованиях дропаешь, ты понимаешь, ради чего ты рискуешь, да, в обычной жизни все катаются так вот, просто ради фана, там, на, на кайфовочку, да, не ради каких-то великих достижений, то же самое здесь, никакой разницы нет для гиганта, то же самое, то есть, я хочу неделю кататься, и мне не нужна вот эта пулемет, там, пушка в каждом повороте, же улетел, все, надеюсь, вы меня поняли, старайтесь больше кататься, и тогда будет понятнее то, о чем я говорю, Ставьте лайки, я пойду за следующим. Подписывайтесь в виде за обновлениями. Пока.